Увлекательная корпорация Очень мира меня. Дисней уверенно развивает свои успешные франшизы и вселенные и полностью ага, ага, ага. губят чужие купленные франшизы, переснимает классику, стабильно раз в год берет Оскар с очередным пиксаровским душевным мультиком, от которого хочется изменить свою жизнь, пускай это желание <с часто и улетучивается спустя час после просмотра. Но на полке и Пиксар лежит немало мультяшных проектов, в том числе предназначенных для взрослой аудитории, которые по тем или иным причинам были заброшены прямо в процессе производства и скорее всего уже никак Никогда не увидят свет. О них речь и пойдет. Блин. Приключенческий мультфильм под названием Ньют, то есть Тритон, был анонсирован еще в 2008 году. И нет, это не оріджин перекачного бати ариэль царя Тритона, хотя сюжет повествует о милом самце Тритона Ньюте и а, милый самке Брук. Парочка осталась единственными представителями рода синдюлапов. Ученые всеми силами стараются не дать их роду исчезнуть, но все попытки заканчиваются провалом. Тритоны никак не хотят друг с другом спариваться. Еще бы, стремновато как-то когда на тебя пялятся ученые. Видимо, поэтому у по герои сбегают оказываются на свободе и ввязываются в приключения и судя по концепт-артам это было что-то вроде романтического род муви в котором тритоны в конце все-таки влюбляются история... а а а вы не заметили что это прям вот а, сюжет из рио-де-жанейро Игрушек 2. Не про дружбу, а про романтику. И про Рио. последующее спаривание тритонов на радость ученым. Кстати, про историю М -м -м. игрушек. Единственное, чего удостоился отмененный Ньюд, это камео в виде наклейки с дорожным знаком в комнате Энди в третьей части. За режиссуру проекта отвечал Гэри Райтс. А может, ты сын, со звуком в популярных фильмах. Но до Тритона он режиссировал лишь короткометражку про непутевого инопланетянина. Лифт, у нас переведенный как похищение. И как раз Ньют должен был стать его первым полметричным страшным Мультфильмом, но не срослось. После анонса в том же 2008 году в информационном поле о Тритоне вообще не было слышно, а все упоминания о нем были стерты из энциклопедии Дисней. Однако официальных комментариев от самих а может я? об отмене не было. Спустя время на проект назначили нового режиссера Пита Доктора, который раньше работал над Вверх, но он решил особо не ломать голову над Тритонами и предложил направить силы на другой проект, над которым, тем не менее, голову все же пришлось поломать. Ну вы поняли. До 2014 Ньюти не было ничего слышно, пока Дисней не сказали настоящую причину отмены. Они просто не знали, что с ним делать. Возможно, причиной окончательной отмены стал тот факт, что примерно в это время вышел мультфильм от Blue Sky Рио, с очень схожим сюжетом, только вместо тритонов там были голубые попугаи. Ох уж эти сложности продолжения рода. И, кстати, если вы уже побежали гуглить, где Блин, можно ну, да. купить таких экзотических синелапых тритончиков, то спешу вас огорчить, их не существует. Или они просто вымерли из-за отмены этого проекта. Магии. Рептилий. Мультфильм под названием Шантеклер, один Эх, из жалко. первых не выходцев в студии Картина о проворном петухе была задумана еще в самом х да, по мне, что ли? Пух, мировой, уже Не Дело тщетно пыталось двинуться с мертвой точки. Сюжет был вдохновлен одноименной французской пьесы Эдмонда Прикиньте, блядь, по мне не выпустили мультик. Это как, как, как вообще так можно, блядь, про стандо, быть? Про петуха, который врет всем, что именно его крики каждое утро поднимают солнце в небо. И проблемы стали возникать Разве крики? на стадии самой идеи. И экранизировать это. Сценаристы проекта были озадачены, как из самовлюбленного петуха сделать персонажа, который бы всем понравился. Тогда Уэлд Дисней лично предложил совместить мультфильм с другим проектом, который на тот момент был в разработке – сказку про Лиса Ринара, из которого можно было бы сделать классного злодея. После такого совмещения получилось примерно следующее: Шантеклер главный. Не выпустили на деревне, или выпустили или не выпустили. Кустом, что его крик заставляет солнце вставать по утрам. Шантаклер метит в мэры и жители его чтут и лелеют, пока на политическая. Не возникает конкурент Лис Ренар, который тоже метит в мэры И который находит поддержку в народе Ведь он действительно любит местных Любит есть их, о чем пока никто не знает Ведь Ренар в конце концов лис, а не куры Прознав об этом, Шантеклер пытается остановить хищника и его прихвостни, и так увлекается этим процессом, ну вот я что тоже забывает призвать своим криком солнце, которое, оказывается, прекрасно появляется на небе и без его помощи. Все куры в шоке с такого поворота, но зла на петушару не держит, ведь именно он спасает деревню от гибели и раздает лису люлей. Звучит, как вполне неплохой сюжет старой школы Диснея. Тут и запоминающиеся персонажи, и мораль, и юмор, но на деле получалась какая-то странная, и даже по словам аниматора Ларри Клеменса кринжовая ерунда, Кукареканем под пианино в качестве саундтрека. Проект был более перспективному мультфильму Меч в камне, который еще и проще было анимировать, так как в нем среди главных героев не было говорящих животных. Но многочисленные скетчи Марка Дэвиса в итоге не пропали в никуда. Наработки были использованы в итоге спустя 30 лет в качестве иллюстрации для книги. Ну а тот петух, которого вы видите на экране сейчас, вообще не имеет отношения к мультфильмам. Это Чичерон из Far Cry 6. 7 октября наконец выходит. Привет, реклама Парк да все в нее, сука. Почему мне не заплатят за рекламу 6? Я, блять, так вылизывал жопу и говорю, Последние всеми прелестями ключе отсылается к работам метро хоррора и саспенса да в Диснея, видимо тоже не особо представляли поэтому проект трусливый код было решено отменить чуть ли не на самом начальном этапе мультфильм должен был рассказать нам историю кота оскара и какаду карины который беззаботно в лондонской квартире пока из какаду зверек их соседа не пропадает в чем обвиняют оскара чтобы очистить свое доброе имя и избежать наказания, кошак и попугаечка отправляются в нуарное путешествие на поиски исчезнувшего животного. Казалось бы, и что тут не так? Звучит как вполне типичный мультфильм от Диснея, а около детективные заигрывания были еще и в сериале про Чипа и Дейла. Но дьявол буквально таился в деталях. Джон Мускер и Рон Клеменс были не последними людьми от индустрии и им было не особо интересно делать еще один типичный диснеевский мульт. Поэтому они запланировали сатирическую медиус с покадровой пересъемкой работ Альфреда Хичкока. И, судя по концепт-артам, это явно было что-то необычное. В 2004 году авторы сделали раскадровку, которая понравилась многим аниматорам, челек, но не сошла боссом студии. Алек. Причина была в том, что дети Ле. вряд ли знают, кто такой М -м? Альфред Хичкок, а их родители Ле? уж точно не захотят платить за мультик Являющийся трибьютом режиссеру фильмов ужасов. А жаль, сцена из <сёк> психо в исполнении этих милых зверюшек смотрелось бы интересно. Если вы смотрели Зверополис, то знайте, что он был Сука. плотно забит всевозможными отсылками, в том числе и на диснейские проекты. Только эти проекты в рамках Зо Вселенной были переделаны антропоморфных. Лер-Лер-Лер. Как, например, в этой пасхалке с блю-рей-дисками, на одной полке с Мяуаной и холодным белищем сердцем стоит диск с мультфильмом Giрафи, аналога которому в списке выпущенных произведений Диснея нет. Дело в том, что этот мульт с мельчонком, который взбирается по уходящей выз шеи жирафа, отсылка к так и не мультфильму студии Дисней. Гигантик. Его анонсировали в 2015 году как 3D мультфильм, основанный на сказке Бенджамина Табарта, Джек и бобовый стебель. По сюжету Джек, как и в оригинальной истории, обнаруживает посреди облаков расу великанов. Ну а Джека, в свою очередь, обнаруживает 11-летняя великанша по имени Инма и принимает его за свою куклу. Сеттинг оригинальной сказки сменились с Британии на Испанию времен Второй мировой, а Джек из простого сына вдовы превратился в пулеметчика. Великаншу Инму авторы описывали как дерзкую нравом ростом 20 метров, а их враги, грозовые великаны, ростом должны были быть все 40. Короче, без устройства пространственного маневрирования... I'm gonna step on the gas tonight. Tonight. And be alive да-да. Да, была режиссера смешная режиссера шутка, Путина, наверное, про Нейтана «Атаку Состав более чем подходящий. Один режиссировал мультфильм про взбирание на высокие поверхности, а другая писала сценарий про маленьких человечков в голове. За саундтрек отвечали авторы... Лерка Медану. уехала, получается. Так что к выходу готовился, если не шедевр, то определенно что-то прикольное. Но не вышло. Примеру мультфильма запланировали на 2017 год, однако вскоре после анонса «Гигантика» на его дату поставили выход другого проекта. Ральф. И после переноса Гигантика на его новую дату поставили уже сиквел Ральфа. В дальнейшем Гигантик был и вовсе отменен по неизвестным причинам, хотя кто-то из источников а? говорит, что всему виной творческие разногласия. Что? Кажется, Ральф поломал не только аркадные автоматы и интернет, но и мульт своей же студии. Тем не менее, фанаты этой отмененной диснеевской атаки титанов уже собирают на патроне деньги для создания фанатской версии Гигантика. Они уже даже успели нарисовать целое анимированное вступление. Так что ждем! Повестки в суд от Диснея, как это белое анимированное вступление. Так что ждем повестки в суд от Диснея, как это обычно бывает. Представьте историю игрушек уехала. Ну, да, guess, годов. Guess, игрушки были еще и одержимы призраками. А там Скучит, гоняет. Как, ну, любопытно, вот. но такой амбициозный И проект, Поэтому мой народ, или по-английски My People так и не увидел свет. Хотя многие пытались оживить его совершенно разными способами и в совершенно разное время. Первоначальная идея пришла со режиссером Мулан Берри Куку еще в конце 90-х. Автор Кук. задумал экранизировать свой рассказ и дар. Правда, в книге говорилось не про игрушки и куклы, а про детей и привидений из Апалачи. Проект был отклонен Диснеем как слишком сырой и недоработанный из-за малого количества сюжетных конфликтов. Но Кук не сдался и, приняв все правки, сменил призраков на игрушки, а сам проект переименовал в «Мой народ». Даже Куклу одного из персонажей принес на отпичинг идеи. Чё взрываешься? Че взрываешься? Не и взрывайся, Ляр, ты гусь. <сос> ты, сюжет рассказывал Ты о не Крипер, двух ты Гусь. И по всем канонам Ромео и Джульетты мальчик и девочка из враждующих семей влюблялись. Отец одной из семей с помощью зелья, опять же, как у Шекспира, хочет стереть память своей <сос> дочери, чтобы та забыла возлюбленного. Однако случайно оживляет кукол, сделанных местным Ромео. Так что Берри, кук делает мультфильм про куклы. Правда, не знаю. Обнови не попробуй, куклы были самых это... форм и попробуй брал это. Со обнови страницу, может, поможет. Потому что у меня постоянно такая хрень. Я постоянно через раз вижу, кто активирует и вообще активирует ли. Я гусь и ты гусь. Пока что я не гусь. Опять нет. Гусь, гусь. Га-га-га. Есть, хотите. Составляют роботы из машинных запчастей, живой пенек и даже куклы с деревянной ноги покойной тетушки. В итоге одна часть игрушек решает помочь влюбленным, а ну, другая лечите. отправляется на поиски пропавшей куклы Ангел, сделанной из совкатливой. А -а -а. Прикиньте, сколько мерча а -а -а. в виде кухонной утвари потерял этот мир. К счастью, в 2003 году кука убивают, простите, Ух. убирают из кресла режиссера и заменяют на бывшего главу телевизионного отдела Дисней. Ему проект совсем не зашел, и вопреки ожиданиям, кука тот сменил название на несколько хороших привидений превратив кукол в одержимых духов мертвых родственников а после и вовсе решил закрыть проект в угоду более перспективному на его взгляд цыпленку цепи визуальный стиль мультфильма собирались сформулировать из смешения сиджай графики и ручки блять я сейчас просто сижу и представляю раскадровку просто на всю стену бля хуена мне кажется серый волк сидеть. 2D анимации, и судя по тестам на деле это смотрелось бы вполне живенько Чё, Были слухи о том что за проект посадили работать тима Бёртона, well, и ему yeah. определенно бы uh. это подошло но слухи так это слухами а с содержимыми игрушками так никто и не играет над мультом под названием дикая жизнь или клубная Дикая жизнь» hey. работала студия The Secret Lab, поехала Disney, для короче от болезнь графика еще до uh. приобретения pixar Проект в атмосфере Все. кутежных американских семидесятых должен был стать первым трехмерным полнометражным мультфильмом Дисней, но оказался слишком уж диким. Авторы целились на взрослую аудиторию. Ага. Uh -huh. вертелся вокруг обитателей элитного ночного клуба и его хозяина, Реда Пицейна. Uh -huh. Некогда успешный клуб лишается клиентов из-за того, что его главная певица Китти Глиттер начинает терять популярность. Что же принять, если постояльцы норовят уйти Ну, как начать Шум? найти прямоходящую, говорящую и даже поющую слониху? Да, талантливая слониха Элла, благодаря удару током, перебарывает свой странный ты... и становится местной звездой. После зверопой это ты чего Кити даже начинает ревновать к ней своего парня эм, кто-то будет удивлен если я скажу что мультфильм с таким сюжетом отменили сразу же как были показаны первые наработки и не только из-за сюжета из нескольких продюсеров сильно смутили еще и двусмысленные шуточки например про проникновение в канализационный люк как метафору анального секса Звучит не слишком по диснеевски, да? По да нет, замечательно. Артов, свободный доступ утек кусочек с тестом анимации дикой жизни. Правда, кроме походки Китти Глиттер там нет ничего интересного. Но где-то в темных Kitty диснеевских Glitter. закромах по-любому пылится полноценный сценарий и даже раскадровка. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь компании хватит смелости поделиться с забытыми а ботками да? или даже преобразовать их во что-то новое. Ведь некоторые диснеевские брошенки спустя годы возрождаются в том или ином формате. Например, многочисленные скетчи для отмененного мультфильма шантеклер как я уже говорил были использованы в качестве иллюстрации для одноименной книги а проект королевства солнца из эпичного мюзикла с замашками на масштабы покруче короля льва превратился в веселенькую комедию похождения императора так что если вдруг что-то из перечисленного в этом ролике вдруг всплывет в виде нового проекта не удивляйтесь что вы это уже видели спасибо за просмотр Бля, ну это мы уже видели получается челек пошли в гуся